Это самая востребованная курортная локация центрального района города Сочи. На сегодняшний день идет возведение у нас еще трех корпусов. Эти корпуса у нас уже построены, практически полностью распроданы. Прогуляться и вспомнить все-таки, что я живу у моря. И показать вам этот замечательный пляж. И это все не останавливается. Каждый год здесь что-то новое. Здесь постоянный спрос на недвижимость. Здесь с удовольствием живут люди, которые переезжают в город Сочи жить. Здесь высокая цена аренды. Здравствуйте, уважаемые зрители канала Сочи ЮДВ. Вы вновь на самом передовом канале о недвижимости города Сочи. Меня зовут Виталий. Сегодня я приехал в свой самый любимый микрорайон города, центрального района города Сочи для отдыха. Друзья, я приехал, как вы все уже видите, на микрорайон Мамайка. Это самая востребованная курортная локация центрального района города Сочи. Если вы спросите местного или отдыхающего, уже не первый раз, который приезжает именно в центральный район для отдыха, куда он едет отдыхать сам с семьей, с друзьями, то он однозначно ответит, что он едет именно сюда. Почему? Да вы сами все видите. Посмотрите на эти обустроенные набережные. Посмотрите на эту всю, в принципе, локацию. Посмотрите, насколько она ровная. Здесь нет подъемов, здесь нет спусков. Здесь ближайший доступ к набережным. Самым широким пляжем центрального района города Сочи. А возможно и всего Сочи, если не считая Дагомыс да, и Олимпийский парк. То есть здесь самые классные пляжи. Здесь самое чистое море. Здесь самые обустроенные, спортивные, детские Развлекательные площадки, в том числе большое количество ресторанов и зон отдыха. И именно здесь я вам хочу показать ход этапов строительства объекта, который, возможно, вы уже знаете. Это у нас апартаментный комплекс Фазатрон, который строится одним из самых надежных застройщиков в плане административного ресурса. Это компания «Альпика Групп». На сегодняшний день идет возведение у нас еще трех корпусов. Эти корпуса у нас уже построены, практически полностью распроданы. Также здесь идет возведение еще двух корпусов, но третий уже более-менее вырисовывается. Посмотрите, какое количество строительной техники, посмотрите, какое количество строителей на данной площадке. Вот. И, друзья, что, в чем эксклюзивность и востребованность данного видео? Это в том, что э, вы уже, наверное, привыкли, то, что компания Сочи и вас удивляет. Удивляет в плане эксклюзивности условий, по которым можно приобретать недвижимость в городе Сочи. И в плане того, какие есть возможности у нашей компании по приобретению или продаже реализации вашей недвижимости. Сейчас здесь, на данном комплексе, уже завершены продажи от застройщиков. В плане того, я имею в ввиду, что даже отдел продаж, он уже закрыт, здесь не ведутся продажи. То есть застройщик для себя решил... То, что он сейчас достраивает полностью этот проект. И уже на момент, когда здесь будет абсолютно все готово, включая бассейны, детские площадки, остекление, и полностью здесь все будет готово, видимо, в эксплуатацию, только тогда он начнет, точнее, продолжит а, продажу апартаментов. Для наших инвесторов, для компании «Сочи-ЮДВ» мы всегда предоставляем самые эксклюзивные условия, друзья, по приобретению. И поэтому мы анонсируем то, что у нас есть возможность предоставить вам приобретение недвижимости в данном апартаментном комплексе по очень выгодным ценам. Здесь вы можете приобрести 30 квадратных метров. Обалденный, просторный апартамент, который будет приносить вам очень хорошую доходность по такой стоимости, которая окупится в течение максимум 6-7 лет. Я не буду называть цифры. Обращайтесь, пожалуйста, к нам. Не серчайте, не пишите в комментариях, почему цифры не назвал. Но это так. Кому интересен этот комплекс, пишите и звоните нам. Сегодня отличная, замечательная погода. Есть зазор во времени, поэтому решил прогуляться и вспомнить все-таки, что я живу у моря. И показать вам этот замечательный пляж Куба. Куда едут абсолютно все отдыхать, куда люди ходят с колясками, с семьями. Просто подышать свежим воздухом, насладиться атмосферой. Нашего замечательного города Раскинуть мысли Подумать о душевном, о главном, а летом здесь все кипит, друзья. Здесь максимальное количество людей. И при том, что вот этот пляж он максимально уходит вдаль. Вот видите, где вот тот туннель начинается, вот до тех пор продолжается этот пляж Куба. Вот здесь все заставлено шезлонгами, то есть здесь можно даже арендовать какую-то мини-беседку, да, такие надутые купола, вот, где можно будет отдыхать, загорать. Здесь сделаны вот такие интересные ресторанчики прямо на берегу моря. Здесь есть максимальное количество спортивных площадок с песочком. Посмотрите, вот даже вот несмотря на то, что этот пляж и без того, широкий, просторный, здесь много пространства для отдыха. Все равно даже вот в межсезонье сейчас, видите, делают, облагораживают набережную. То есть здесь постоянно держит это все, так сказать, в новом косметическом ремонте. Вот такой вот замечательный пляж. Дальше просто если идти, я еще минут пять, наверное, буду идти вперед и не буду занимать вашего времени. Просто знайте, что там... Ну вот сейчас быстро вам покажу. Вот смотрите, вот спортивные площадочки. Люди приходят, занимаются спортом. Вот у нас волейбольная площадка с песочным покрытием. Дальше у нас, видите, вот такие ресторанчики с панорамным остеклением, тоже где можно посидеть, поесть вкусно. И дальше, дальше идет еще один пляж. Там, друзья, много а, беседок. Классные, интересные беседки. Классные, интересные беседки. Ну, в общем, есть беседки, где можно забронировать ее на весь день. Жарить шашлык, отдыхать с друзьями, купаться в море. Посмотрите, какие просторные пляжи. Посмотрите на тот даже вот завершающий пляж. Просто какое пространство, какое блаженство. Вот так должны выглядеть пляжи в главном курорте города Сочи. И это все не останавливается. Каждый год здесь что-то новое. Добавляется серф-станции. Добавляется максимальное количество инфраструктуры для того, чтобы люди сюда приходили, отдыхали и, самое главное, наслаждались. Вот такой вот песочек. Хочу передать вам этой атмосферы через видео. А так, конечно, друзья, ждем вас всех в нашем замечательном городе. Приезжайте, будем рады. Что, друзья, мини-иток по данному комплексу. Идеальное расположение, самая лучшая стоимость в городе. Идеальные условия для вас, дорогие инвесторы, потому что эта недвижимость, во-первых, будет востребована под курортную сдачу ее в аренду, здесь будет очень хорошая стоимость размещения в сутки на посуточную аренду, здесь также этот комплекс будет востребован также для долгосрочной сдачи в аренду, потому что здесь, если вы начнете искать сейчас на любых ресурсах, просто проверить слова, да, вы не найдете квартиры, которые еще не сданы. Здесь постоянный спрос на недвижимость. Здесь с удовольствием живут люди, которые переезжают в город Сочи жить. Вот, и здесь высокая цена аренды. Поэтому вот этот комплекс сейчас, можно в него заходить, приобретать и самому жить. Потому что здесь не будет никаких абсолютно ограничений по периоду вашего личного приезда, да, в вашу недвижимость. Здесь будет очень хорошая стоимость сдачи, быстрые сроки окупаемости. Ну и как вы видите, на данный момент здесь ведется максимальное количество строительных работ. Здесь очень большое количество строительной техники и строителей. В общем, все у нас идет в ногу со временем, согласно заявленным срокам сдачи застройщикам данного комплекса. Поэтому, друзья, торопитесь, пишите. Я с удовольствием встречусь с каждым из вас. Поболтаем по телефону. Возможно, удаленные сделки. В общем, все для вас, дорогие инвесторы. С вами компания Сочи ЮДВ. Увидимся.